дэзи ланчпада поставьте пожалуйста плюсики если меня нормально слышно в чате если меня видно и слышно не столько важно что видно важнее что слышно вот и я сейчас найду слайды поделюсь экраном начнем так окей хорошо вижу что плюсики вы поставили я чат Пока что выключу, да, чтобы не отвлекаться. И переходим. Да, у меня просто новый компьютер, буквально несколько дней. Сейчас еще одну секундочку. Так, все, все проверил. С вами на связи Илья Манин. Я постараюсь сегодня достаточно емко рассказать о большой-большой концепции Дези. Постараюсь это сделать простым языком для того, чтобы каждый домохозяйка и каждый обыватель понял, о чем идет речь. Прежде чем я начну, я напомню о том, что приобретение пакетов краудфандинга Дези – это долевой взнос на развитие искусственного интеллекта, а не инвестиции в трейдинг. То есть у нас не инвестиционный проект, у нас проект краудфандинговый. Да, краудфандинг, инвестиции – это немножко разные вещи. И также здесь на слайде указано, написано то, что перед выходом компании «Эндотек» на фондовый рынок акции «Эндотек» будут переданы всем участникам краудфандинга – Поэтому необходимо будет пройти верификацию KYC. Как вы понимаете, невозможно получить акции, настоящие акции, торгуемые на фондовом рынке, если вы не пройдете верификацию. В современном мире любые финансовые институты, организации, регуляторы требуют верификацию. Поэтому рано или поздно всем партнерам Дейзи нужно будет пройти верификацию, если вы, конечно, хотите получить акции. До 46% средств, Которые идут через краудфандинговые пакеты, предназначенные для маркетинга, с использованием реферальной системы поощрений. Всего Endotech 10% акций раздаст партнерам, 10% от общей эмиссии. Вот здесь это тоже указано, это важный момент, значит. Переходим тогда уже непосредственно к презентации. Я думал, что сегодня не буду рассказывать про маркетинг, но все-таки я слайды оставил. Я коротко по нему пробегусь, да, потому что общая концепция без маркетинга как-то теряется. Вот тем более, тем более, у нас есть промоушены по новым продуктам, и без маркетинга они теряют смысл. Итак, Давайте знакомиться. Децентрализованная система искусственного интеллекта, Дэзи. Да, вообще Дэзи по-английски это маргаритка, это цветочек Дэзи. Но данная аббревиатура означает децентрализованная система искусственного интеллекта. И на самом деле то, что мы создали, это очень инновационная бизнес-модель, которой до сих пор не, не было на рынке этой модели. Я являюсь одним из фаундеров данного проекта. Вот нас всего трое фаундеров. Вы те, кто уже в бизнесе, знаете, кто за проектом стоит. Здесь абсолютно не важно, кто за проектом, за маркетинговой частью, потому что проект работает децентрализованно, проект работает на блокчейне, и я сейчас как раз вот про это про все расскажу. Важнее, куда мы с вами здесь инвестируем, вкладываем деньги. То есть важнее те проекты, которые мы для платформы отбираем. Сама платформа она работает. Работает сейчас уже безукоризненно. Были технические сбои. Итак, в нашей модели присутствует краудфандинг, присутствуют смарт-контракты, присутствует искусственный интеллект и присутствует партнерская программа. Как вам такая жгучая смесь? Но реально до сих пор такого не существовало, и я сталкиваюсь с большим количеством непонимания, то есть звучит это все круто, людям это нравится, но не все понимают даже банально, что такое, например, краудфандинг да, или что такое смарт-контракты, большинство людей этого не понимают. Плюс еще появился Daisy Lunchpad. Launchpad – это вообще непонятное такое слово – Загадочная И про это я тоже отдельно сегодня расскажу. Это очень очень интересная и перспективная бизнес-концепция. Итак, двигаемся по порядку. Да? Краудфандинг. Здесь определения подобраны из Википедии, но я давайте вам простым языком объясню, что такое краудфандинг. Краудфандинг – это когда большое количество людей, крауд – это означает толпа, скидываются на либо поддержку каких-то проектов, либо на инвестиции в бизнес, в стартапы, и все это называется как раз краудфандинг. То есть у нас краудфандинговая платформа, и таким образом все мы краудфандеры, да? ну вот по-английски это краудфандерс называется, то есть краудфандерами, либо здесь вот на слайде написано, инвесторы, людей, делающие материальный вклад в проект, называют еще бекерами, да, вот мы бекеры, краудфандеры, те люди, кто участвует в добровольном... Добровольном, добровольном, скажем так, пожертвовании, что ли, да, вложении средств в развитие тех или других проектов. Обычно это делается через интернет. Да. Вот с приходом интернета, естественно, этот, этот концепт он стал достаточно популярный. Искусственный интеллект. Тоже все о нем говорят. То есть вот все эти слова – это тренды, это самые горячие тренды, которые сейчас на рынке существуют. И модель выбирает себя все эти тренды искусственный интеллект это ну это да может многие думают когда слышат про искусственный интеллект вспоминает фильм терминатор да вот когда такой робот как человек становится думает двигается какие-то действия совершать на самом деле искусственный интеллект это просто всего навсего простыми словами если говорить это некая интеллектуальная машина это интеллект, набор интеллектуальных программ интеллектуальных компьютерных программ, которые осуществляют определенные действия, прорабатывая огромное количество информации, огромное количество данных, big data, большие данные, то, о чем сейчас все говорят. Вот у нас Проект, он плотно-плотно связан с искусственным интеллектом. Мы с вами здесь инвестируем именно в искусственный интеллект. Мы вкладываем деньги, наш краудфандинг нацелен на искусственный интеллект. Смарт-контракты, опять-таки, да, звучит как-то очень заумно. Смарт – это значит умный, контракт – это контракт, непонятно, о чем идет речь. Смарт-контракты – это такие некие программы, которые существуют на блокчейне, ну, блокчейн, я думаю, вы уже все понимаете, что такое. Все сейчас, кто в онлайне находится, знают, что такое криптовалюта, что такое блокчейн. Но если кто-то не понимает, то это некий реестр, распределенный реестр в интернете, через который, на базе которого различные индустрии используют его применяют по разным назначениям. Да, вот мы, самый известный большой блокчейн, это блокчейн биткоина, блокчейн криптовалют. Все об этом знают, и все знают, что транзакции на этом блокчейне, их нельзя никак отменить. Для того, чтобы на базе блокчейна создавать программы, используются смарт-контракты. По сути, это умный контракт, это просто компьютерный алгоритм. Это некая программа, которая программирует модель на определенные действия, эти действия они совершаются. То есть это ну, некий алгоритм да, запрограммированный. И обычно эти смарт-контракты, их нельзя уже никак поменять. Они децентрализованы, они в интернете также находятся, и бывают смарт-контракты с открытым исходным кодом, бывают с закрытым. Плюс партнерская программа. Ну, я уверен, что среди присутствующих есть люди, кто профессионально развивает партнерские сети. Это на сегодняшний день ни для кого не секрет, что одна из самых один из самых популярных способов распространения информации, это когда информация распространяется от человека к человеку через сарафанное радио, и за это люди получают вознаграждение. Это существует, это методика в противовес, в противовес традиционной рекламе, на которую тратятся порой большие средства. Итак, первый проект, который вся эта концепция DAISY, платформа DAISY, краудфандинговая платформа DAISY выбрала, называется Endotech. Это компания Endotech, которая расположена в Израиле. Вы можете зайти на сайт endotech.io, ознакомиться подробно с руководством компании, увидеть статистику торговли этой компании. Компания существует с 2012 года. Последние три с половиной года она работает на рынке криптовалютного алгоритмического трейдинга с использованием искусственного интеллекта. И цель первого проекта – собрать 10 миллионов долларов на разработку нового поколения искусственного интеллекта, чтобы на трейдинге, на криптовалютном, еще больше денег мы с вами могли зарабатывать. И также привлечь полмиллиарда долларов под управление для того, чтобы с живых рынков получать статистику и использовать ее для развития вот этого самого суперинтеллекта. То есть у нас два таргета, две цели, и мы с вами как раз вот в этом в первый фазе проекта сейчас и находимся. Да, мы достаточно недавно запустились. Пару слов всего лишь я скажу о компании Endotech. Компанию возглавляет доктор Анна Бекер. На сайте эндотека да, вы можете найти более подробную информацию, можете ее прогуглить. Это очень известный человек в мире искусственного интеллекта. Она имеет докторскую степень от Тель-Авивского университета Текнион. Она является основателем компании и она является гением и мозгом этой компании, компании эндотек. И именно благодаря Анне Бекер мы сейчас с вами в пассивном режиме, те, кто здесь участвует, зарабатываем деньги через вот эту краудфандинговую модель, потому что в то время, пока рынки сейчас падают, и рынки криптовалютные нестабильные, биткоин очень волатильный, эфир тоже очень волатильный, мы с вами, например, на последней просадке денег не потеряли. и в общей сложности у нас очень хороший результат, я о них тоже еще скажу. У нас есть проверенная статистика торговли с января 2018 года. Я лично тестирую уже больше года, то есть еще до того, как Дейзи был запущен, я длительное время тестировал алгоритмы компании Endotech. Мои партнеры тестировали еще до меня полгода. Мы это сами проверили на наших личных счетах. Мы убедились в том, что все это работает, и мы понимаем, что на самом деле – мы Нам очень-очень нам повезло, потому что компания Endotech – это бесспорно лидер на рынке алгоритмического трейдинга, но они не маркетологи. Таким образом, у них есть крутая технология, но они не знали, как эту технологию применить, как эту технологию монетизировать. И тут появились мы как группа маркетологов, и мы им предложили вот эту краудфандинговую модель, чтобы не просто, не просто применить технологию, а еще ее улучшить и собрать, Вместе, общими усилиями, поэтому называется краудфандинг, достаточно большие суммы для того, чтобы Анна могла развить, разработать новое поколение технологий. Давайте посмотрим, как эта технология в действии работает. Вот, Когда мы начинали бизнес Дейзи когда мы первые презентации проводили, мы ссылались на статистику с сайта преимущественно. Да, сейчас мы ссылаемся на статистику с наших кабинетов, потому что у нас уже есть реальная статистика у партнеров. Это реальная статистика нашего фонда. То есть те средства, которые через краудфандинг поступают в компанию Endotech, мы это называем Дейзи фондом. Это такое условное название. И вот вы видите скриншоты из личного кабинета. Справа, давайте сначала посмотрим, на скриншоте показано, что у нас всего 6, более 64 миллионов зашло в этот фонд. Здесь показана кривая заработка прибыли. Мы видим, что у нас бывают не только прибыль, но и просадки, что на самом деле очень удивляет и порой обескураживает некоторых партнеров, которые привыкли зарабатывать в хайпах постоянную прибыль и не привыкли видеть минус. Но мы здесь абсолютно прозрачны. Наша кредо, кредо Дези – это прозрачность, честность и долгосрочность. Мы пришли надолго, мы работаем абсолютно прозрачно и наш трейдинг уже прошел, уже прошел аудит от одной из топ-4 мировых аудиторских компаний. И сейчас юристы ведут последние переговоры, чтобы получить подпись, печать. И я надеюсь, что очень скоро мы сможем этот аудит показать. И дальше это будет системный, скорее всего, ежеквартальный аудит. И вот мы видим, что с конца, февраля, с конца января месяца, когда у нас торги начались, мы видим, что 48% заработано. Представляете, да, то есть это февраль, март, апрель, май, по сути, за 4 месяца 48%. В настоящем финансовом мире это очень крутой показатель. Я думаю, что вы согласитесь. Здесь еще включается сложный процент. Прибыль, заработанная автоматически, рекапитализируется. И таким образом, чем дальше мы разгоняемся, тем больше у нас суммарный процент прибыли. А слева на слайде показан пример кабинета одного из партнеров, который купил краудфандинговые пакеты за 100 долларов. Половина 50 долларов зашла в трейдинг, потом за 200 половина зашла. И в общем всего у него получается... 700, 750 долларов зашло в тренинг, трейдинг, да, видим 750 долларов. Из них, из них уже стало больше, чем 1000 долларов, то есть 266 долларов прибыль заработана, 35%. Здесь в данном слайде на самом деле партнер начал только в начале апреля, то есть это буквально за полтора где-то месяца заработанная прибыль. Представляете, 35% за полтора месяца на живом тренинге, на живом рынке. Это, я считаю, высший пилотаж. И, конечно же, такие показатели они не всегда у нас бывают. У нас бывают просадки, зависит от того, когда вы заходите на рынок. Но важно то, что в долгой перспективе, в перспективе полгода или год, статистически у нас всегда прибыль. Мы этого не можем гарантировать. И Анна подчеркивает, что у нас модель high харитон то есть большой риск, большой возврат. Но вот этот вот большой возврат, он возможен как раз за счет сложного процента. Таким образом, все это работает, естественно, прибыль у нас выводится, мы, ее, мы вывод прибыли наладили, у нас уже, вот мы видим, да, что сейчас э, общий баланс фонда 81 миллион, на самом деле где-то 5 миллионов, даже больше, чем 5 миллионов долларов уже из системы выведено, э, партнеры очень довольны, за двое суток выводится прибыль, но мы никому не рекомендуем ее выводить, потому что тогда не будет работать сложный процент, если вы будете выводить постоянно э, прибыль. Лучше всего ее вводить по истечении года или может полутора или двух лет. Лично я, будучи VIP клиентом, забегая вперед данного проекта, планирую вводить только через два, через три года. То есть я полностью доверяю системе, я достаточно крупные суммы сам сюда инвестирую в своих личных средств. Итак, давайте посмотрим. Сейчас про дэйзи очень многие говорят, потому что на рынке МЛМ достаточно большой фурор Дези произвел. Мы запустились в конце марта. В январе у нас был тестовый, неудачный, скажем так, технический запуск. Потом потребовалось кое-что починить и восстановить. В конце марта, 30 марта мы запустились. И вот за это короткое время, за месяц первой работы у нас 95 тысяч платных клиентов. Это те люди, кто хотя бы 100 долларов в краудфандинг вложил. У нас Товарооборот более 110 миллионов долларов за первый месяц работы. На самом деле даже меньше, чем за месяц. Здесь округленная цифра. Более 60 миллионов долларов собрано в Дейзи фонд. Именно собрано. Мы видим, что в самом фонде уже больше 80 миллионов. Это уже, если учитывать еще и прибыль. Таким образом, Дейзи действительно бьет рекорды. Подобных показателей ни у одного MLM проекта не было. Прямо на старте мы с очень быстрым, с таким темпом стартанули. Сейчас у нас динамика более низкая, чем при старте, но... В силу того, что в частности в силу того, что мы скоро запустим новый проект, связанный с daisy токеном о котором я сегодня расскажу. Сейчас опять динамика у нас налаживается. Я объясню, почему. Итак, давайте я покажу, как работает сама модель. Как работает модель? Tron это блокчейн, один из топовых блокчейнов. Такой же, как Эфир, такой же, как Bitcoin и так далее. Да, с той разницей, что. На биткоине смарт-контракты не работают, на Троне они работают. Он очень удобен как раз для наших смарт-контрактов. Мы выбрали Трон, там более низкие комиссии и мы платим и получаем комиссии в USDT. Да, USDT это токен, это криптовалюта стейбл-коин, привязанный к одному доллару. Один USDT равен одному доллару примерно. Там может быть маленькое отклонение, разница там в один. 1 в долю одного процента или один процент и мы значит на наши кошельки на наших смартфонах либо на компьютере мы закидываем USDT и начинаем покупать пакеты когда мы покупаем пакеты дальше 50 процентов от маленьких пакетов и 70 от больших идет на живые торги в дези фонд который я вам только что показал и до 46% идет на реферальную программу, то есть те люди, кто приглашает новых вкладчиков, новых бейкеров, да, как вот это называется, краудфандеров, те, кто участвует в системе, они получают вознаграждение. У нас 10-уровневая партнерская программа, о которой я коротко позже скажу. Далее Endotech зарабатывает, DASIFON зарабатывает деньги. И можно вывести прибыль из системы, также в USDT, 70% можно вывести на тот же кошелек, откуда вы вкладывали деньги. И сам клиент выводит 70%. А еще 15% сверху идет в линейное резидуальное вознаграждение, о котором я дальше скажу. И 15% остается компании Endotech и системе ДЭСИ. Ну и, соответственно, вот эти вот 46% процентов они тоже по реферальной модели, о которой я дальше скажу, выплачиваются партнерам и у нас в этой системе очень большие чеки можно заработать. Чем это выгодно? Да? Чем выгодно участие в Дези? Чем выгодно участие с нашим первым партнером, с компанией Endotech, с краудфандингом в искусственный интеллект и с криптотренингом? Во-первых, у нас, поскольку это краудфандинг, и он не безвозмездный, он возмездный, то есть вы не просто деньги свои даете в систему, вы за это получаете акции компании. Сейчас это доли, но в будущем они будут преобразованы в акции, и вы получите после прохождения верификации акции компании Endotech, которые могут стоить достаточно дорого, потому что компании, подобные «Эндотеку», обычно оцениваются, по повышенному системе по повышенному мультипликатору это финтех компания с искусственным интеллектом из израиля то есть здесь прямо вот полный пакет который очень очень привлекает внимание инвесторов и на самом деле уже крупные венчурные фонды делают предложения по выкупу компании они отказываются потому что ну мы пошли другим путем да мы запартнерились с эндотеком и им выгоднее работать с нами потому что мы распространяем информацию создаем большую клиентскую такую армию и повышаем капитализацию рано еще продавать компанию и Плюс от 50 до 70%, как я показывал, от стоимости пакетов идет в дези фонд, и можно заработанную прибыль оттуда выводить. До 70% вам из прибыли можно выводить из системы, либо не выводить, наращивать баланс и выводить позже, тогда со сложным процентом можно больше заработать. Давайте посмотрим, как можно собственно, взаимодействовать с системой. Какие пакеты краудфандинга здесь имеются? 10 пакетов краудфандинга от 100 долларов до 51 1200 долларов. Мы видим, да, что с каждый следующий пакет он удваивает предыдущий по своему номиналу. Да, то есть первый пакет 100 долларов, потом 200, 400, 800 и так далее. И здесь показано суммарно, да, сколько внесено в систему. Пакеты нельзя покупать Например, только пятый пакет или только восьмой. Нужно пройти всю эту цепочку от первого до того, который вам комфортно по вашему бюджету приобрести. Если вы купите все 10 пакетов, то тогда суммарно вы заплатите 102 300 USDT. И видно, да, что вот здесь на этом слайде показано, что с первого по седьмой пакет, так, одну секундочку, не показано, вот сейчас показано, да? с первого по седьмой пакет 50 процентов идет в трейдинг. Uh, и uh, вот здесь это видно, да, uh, 6450, 6350, поровну получается. А начиная с восьмого более дорогого пакета... Уже 70% идет в трейдинг, и 30% идет в реферальную программу. То есть с точки зрения, ну, как бы с точки зрения инвестиционной, это более выгодное решение, да, потому что большее количество средств идет в трейдинг. Понятное дело, что можно начать с первых, например, 3-4-5 пакетов. Дальше, если вы если у вас появятся свободные средства побольше, то вы можете. Потом сделать апгрейды, купить, например, шестой пакет, потом седьмой. То есть здесь никакой срочности нету. Единственное, что когда у нас этот первый этап краудфандинга закончится, когда мы достигнем цели, то просто на этом, по сути дела, краудфандинг в он закончится. То есть это предложение не безгранично по времени. Теперь реферальная программа. Я основные пункты сейчас озвучу. Во-первых, у нас есть доход на входе. И, во-вторых, у нас есть доход на выходе. То есть здесь можно зарабатывать за единожды проделанные действия. То, что любят очень сетевики, то, что любят очень маркетологи, зарабатывать можно много-много раз. Я сейчас покажу, как это работает. Во-первых, у нас матрица. То есть структура у нас матрица 10-уровневая, поэтому мы говорим, что у нас 10-уровневое реферальное вознаграждение. Да? Прямой бонус продаж, матчинг-бонус, бонусы быстрого старта, бонусы пресетера. это платится на входе. На входе – это значит вот с этих вот пакетов, которые партнеры покупают ради краудфандинга в Индотек. И далее это резидуальный доход от выводимой прибыли. Когда в дейзи-фонде генерируется прибыль, и клиенты выводят эту прибыль, то здесь идет заработок уже не по матричной структуре, а по линейной. Поэтому бонус называется линейный. Об этом я тоже дальше коротко расскажу. Итак, Поехали. Я, я коротко пройдусь. У нас сейчас не школа по маркетингу, но основные моменты я озвучу. Итак, 5% – это прямой бонус. То есть пригласили партнера, он купил любой пакет, вы получили 5%. Это все идет мгновенно, все бонусы выплачиваются прямо вам на кошелек, децентрализованно, через смарт-контракты. Никто не может злоупотребить это, этой ситуации. Никто не может вас здесь стерминировать. Да? Здесь нету никакой компании. В этом самая большая разница. Я хочу, чтобы вы это поняли. Дейзи – это не компания, это система смарт-контрактов, это децентрализованная бизнес-модель. Это что-то близкое к DAO, да? к децентрализованной автономной э, организации. И Я думаю, что со временем Дейзи перерастет тоже, юридически тоже в DAO. Э, дальше. Когда человек заходит в бизнес, он размещается в форсированной матрице. Здесь показано, как это работает. Матрица 3 на 10. Могут быть переливы, могут не быть переливы. У большинства партнеров, сразу скажу, переливов нет. Переливы – это вот такая халява, когда вы ничего не делаете, а ваш спонсор, он кого-то ставит под вас, да? то есть человек, кто вас пригласил. Это называется переливы. На них не надо надеяться, они могут быть, могут не быть. Лучше надеяться на свои собственные силы. И дальше вы покупаете пакеты. Итак, пакет номер один ⁇ это входной пакет за 100 долларов. Покуда вы не купите пакет за 100 долларов, вы в структуру встать не можете. И вы работаете в первой матрице, в матрице, в которой находятся пакеты за 100 долларов. Вот Здесь показано количество уровней 10 уровней и количество партнеров, если матрица полностью заполняется. Да, сразу же скажу, это не делящаяся матрица. Это по сути дела это как Unilevel, но с ограниченным количеством участников в каждом уровне и с переливами. Да? То есть это просто матричное ну, вознаграждение. Это достаточно, я бы сказал, распространенное маркетинговое вознаграждение. Почему-то многие его не знают. На удивление, даже те люди, кто 20-25 лет в MLM работает, не знают, что такое матрица. Тем временем, с 80-х еще годов, матрица и форсированная матрица является одним из самых распространенных маркетинговых вознаграждений. После этого, если вы купите пакет за 200 долларов, то у вас отопрется вот этот вот замочек, откроется, и вы зайдете во вторую матрицу. Дальше купите пакет за 400, попадете в третью матрицу. И у нас всего 10 матриц. Я об этом тоже еще скажу, покажу на слайде. И вот здесь вот дальше табличка с матричным бонусом. Вот это, наверное, основной наш доход на входе от входящего потока. То есть всего у нас 10 уровней в матрице, мы помним, она 10 уровней. Итак, количество личных партнеров, необходимых для квалификации, чтобы получать доход с этих 10 уровней, растет с открытием каждого нового уровня. Чтобы получать с первых двух уровней, это три человека и девять человек, вам не нужно вообще никого приглашать. Чтобы получать с третьего уровня, с третьего поколения матрицы, нужно пригласить трех партнеров и чтобы они сделали закупки на 1000 долларов. Чтобы с четвертого поколения, четырех партнеров, а, прошу прощения, шесть партнеров пригласить и чтобы они сделали закупки суммарно на 2000 долларов и так далее. И чтобы с 10 уровней матрицы зарабатывать, вам нужно пригласить 24 партнера, и чтобы они на 128 тысяч долларов сделали закупки. Естественно, для кого-то это очень большие цифры, большие суммы. Вот Можно планомерно к этому идти, но если вы за, за месяц выполните условия, то вы тогда закроете пейс И это очень выгодно, об этом я дальше тоже скажу. Я не буду сейчас входить вот в эти дебри, я только покажу, что с первого уровня, со второго получаем 4%, дальше 6 уровней по 3%, и дальше 4% и 4%. Это с пакетов 1 по 7, с пакетов 8 по 10% поменьше, потому что на маркетинг здесь идет не, не половина, а только 30%. Помним, да, 70% в трейдинг на больших пакетах, 30% в маркетинг. Я это дальше сейчас пропущу, не буду... Разжевывать этот слайд, это отдельно на школах можно разобрать. Итак, 10 отдельных матриц. Вот здесь вот многие путаются, как это все работает. Все очень просто. По сути, в, UDESI, в системе Дези есть 10 отдельных бизнесов. Вы можете находиться в первой матрице и строить бизнес только на первом пакете 100 долларов. И у вас будет структура из 100-долларовых партнеров. И все. Дальше, если вы купите пакет за 200 долларов, то вы попадете во вторую матрицу. И вы пойдете в эту матрицу вслед за тем кто вас пригласил в этот бизнес, если он есть во второй матрице. Если его нет, то вас система поставит к его пригласителю и так далее. То есть она найдет вверх по генеалогии, найдет человека, кто в этой матрице находится. Естественно, в первой матрице большинство людей находится, все находятся в первой матрице, нельзя ее как-то обойти Это обязательное условие. Во второй матрице партнеров меньше, в третьей еще меньше, в десятой еще меньше получается, потому что, чтобы попасть в десятую матрицу, нужно суммарно 102 тысячи долларов заплатить. Таким образом, если вы хотите строить бизнес, скажем так, серьезно, то рекомендация сразу же занять места в пяти, в шести или в семи матрицах, ну, по вашему бюджету, естественно, да и дальше планомерно делать апгрейд. Если вы можете сразу же приобрести все 10 пакетов, занять места 10 матрицах тоже хорошо тут один нюанс если кто-то из вашей команды вот вы кого-то пригласили и он вперед вас делает апгрейд то тогда например вы вы на пятом пакете на уровне а он тоже на пятом он потом сделает апгрейд до шестого и тогда он попадет в шестой пакет а вы уже его в этой шестой матрице в шестой матрице вы его потеряете Таким образом, он вас как бы обгонит в этой матрице. Чтобы избежать этой ситуации, всегда лучше с вашими личными партнерами общаться, спрашивать, на каком они уровне, и если они хотят сделать апгрейд, постараться сделать апгрейд первее, чем они это сделают. Ну, это уже вопрос личных отношений. Матчин – это 10% от матричных бонусов. Если вы кого-то приглашаете, они получают по той табличке матричные бонусы, то вы с этого 10% будете получать с некоторыми условиями. Вот этот важный момент – льготный период. Когда вы заходите в ДЭЗИ, вот вы сегодня зарегистрировались, у вас с момента, с минуты регистрации ровно 48 часов дается после регистрации в качестве льготного периода, в течение которого вы можете зарабатывать со всех 10 поколений. Вам не нужно квалифицироваться, причем во всех матрицах, во всех 10 матрицах. И этим, естественно, имеет смысл пользоваться. И недавнее, недавнее обновление в маркетинге, очень приятное. Теперь те партнеры, кто находится в первой матрице, кто за 100 долларов зашел в бизнес или кто приглашает людей в первую матрицу, могут строить бизнес и получать доходы с 10 уровней не только первые двое суток, как раньше было, да, а пожизненно, пока система существует. Соответственно это очень большой стимул. Здесь можно, вообще никого не приглашать, если вам повезет, вы получите переливы, можно зарабатывать деньги из третьего, четвертого, из пятого уровня. Если у вас переливов нет, сами строите, тоже хорошо. Вы будете получать из первого поколения, со второго, с третьего, с четвертого и так вплоть до десятого, если у вас там есть партнеры. Естественно. Предполагается, да, что вы что-то здесь делаете в этой системе. Вы прилагаете определенные усилия, и тогда можно получать тысячи десятки тысяч долларов только вот с этой первой матрицы. Чтобы со второй матрицы, во второй матрице получать доходы, вам достаточно пригласить партнеров. И неважно, на какое количество, на какие суммы они сделали закупки, это тоже очень важно, и на самом деле достаточно легко получается. Вы приглашаете три партнера, вам открывается 3 Третье поколение. Приглашаете шесть партнеров, открывается четвертое поколение, приглашаете 9 открывается пятая и так далее. Не нужны, нет требования по закупкам этих людей, то есть это очень сильно облегчает работу во второй матрице. Итак, первая матрица она полностью свободная стала, без квалификации, вторая практически без квалификации ну и начиная с третьей по десятую общие квалификации работают, да, которые я до этого в таблице показывал. Теперь доходы, я уже говорил, есть на входе от входящего потока от пакетов и есть на выходе. Это когда трейдинг зарабатывает прибыль, и вы выводите прибыль, ваши клиенты выводят прибыль. Если ваши клиенты выводят прибыль клиенты первого уровня, да, именно по линейке, те люди, кто вас пригласил, то вы будете получать каждый раз 3,5%. Этот бонус у нас уже давно достаточно работает. И приятно видеть многие партнеры, у кого большие структуры, они видят, как это работает в действительности. Вот эти вот бонусы, они накапливаются у нас в кабинете. Они накапливаются на смарт-контракте. Нужно нажать на кнопку, чтобы их забрать со смарт-контракта. На входе, которые бонусы, да, матричный бонус, матчем бонусы все, они мгновенно автоматически начисляются. Вот эти бонусы, они накапливаются в кабинете. И вы можете периодически их выводить. Со второго поколения будет 1%, 1% и так далее. Важно то, что это работает резидуально. Но если вы перестанете строить бизнес, ничего не будете больше делать. Считайте, что вы, у вас такой карманный реферальный хедж-фонд, и вы создали, например, товарооборот 100 тысяч долларов или 1 миллион долларов, да, и вы можете дальше ничего не делать. Средства клиентов будут постепенно-постепенно расти, мы надеемся на хорошие результаты в этой системе, и вы будете получать вот этот доход. Даже если клиенты не будут вводить деньги, то раз в полгода система будет автоматически с них списывать процент. Мы помним, что Endotech и Desi берут 15% комиссию, и вот эта комиссия, она будет сниматься каждые 6 месяцев, если клиент сам не выводит деньги. Таким образом, вы будете всегда получать вот этот вот доход резидуальный, он будет из месяца в месяц, из года в год, он будет только расти. И что еще важно для пейсеттеров, обратите внимание, те комиссии, которые не квалифицировались, то есть это значит, что, например, с пятого уровня человек не получил доход, потому что он не квалифицирован. На пятый уровень в матрице у нас квалификации, они дублируются из матрицы. Да? Тогда вот этот, по-английски это называется breakage, вот этот не, не, недовыплаченные эти комиссии, они все, половина идет на пул пейсеттеров, половина на пул, на пул лидеров. Я про это еще скажу, что это такое. Запомните просто, что пейсеттеры отсюда тоже получают деньги. И вот теперь давайте перейдем к самому сладкому по маркетингу. Это как раз пейсеттеры. То есть если в первые 30 дней вы открываете третий уровень, четвертый, пятый, неважно какой, вплоть до девятого, то вам дается один уровень подарочный. Вам дается один подарочный уровень от системы. И, ну, Мы это называем бонусом быстрого старта на русском. Да, это По сути это бонус пейсеттера. А если вы откроете все 10 уровней за первые 30 дней, то вы становитесь золотым пейсеттером. Видите, вот эта десяточка, она золотом обозначено золотым светом, и тогда вы начнете получать из глобальных пулов от глобальных продаж процент, от всех глобальных продаж, а у нас в системе, напоминаю, 100 тысяч платных партнеров, мы только в самом начале у нас участвуют Азиаты, европейцы, латиносы, канадцы, новозеландцы, африканцы и так далее. То есть мы на самом деле в СНГ маленький процент партнеров. Пока что, пока что на сегодняшний день, я думаю, это изменится. И можно получать классный резидуальный доход, став пейсеттером. И плюс еще вы получите 5% от акций Endotech. 5% от акций идут всем партнерам, кто заходит в краудфандинг, а еще 5% идет пейсеттером. И количество пейсеттеров сейчас у нас 300 с чем-то в системе. Вот считайте, да, 5% на 300 человек или на 400, или 5% на 100 тысяч человек. Есть ли разница? Да? Почувствуйте разницу. Вот настолько выгодно быть пейсеттером. Акции эндотека будут очень высоко стоить, по нашим оценкам. Почему? Потому что эндотек уже сейчас оценивается. Скоро капитализация эндотека достигнет 1 миллиарда. Это уже достаточно серьезная такая большая финтех компания У них больше 60 человек в штате. И э, они э, разрабатывают действительно революционную, я не побоюсь этого слова, систему э, в алгоритмическом трейдинге на искусственном интеллекте. Она будет применима на разные другие тоже рынки. Вот давайте посмотрим еще раз про золотого пейсеттера. Если вы в первые 30 дней приглашаете э, 24 человека, и они делают закупки на 128 тысяч долларов, то вы закрываете золотого пейсеттера. И тогда вы начинаете получать. 1.8% от всего краудфандинга, от всех входящих пакетов, деленное естественно, да, на количество пейсеттеров. Потом вы будете получать 1.25% от всей прибыли, выводимой из системы, это резидуальный доход. 50% от всех неквалифицированных резидуальных бонусов, я об этом говорил. Еще на самом деле у нас есть программа VIP-клиентов, вы оттуда тоже будете получать 2%, я про это тоже скажу, и 5% акций Endotech все это вы будете получать, и это тысячи и тысячи, десятки тысяч долларов по сути, резидуального дохода, если вы после входа в бизнес за первые 30 дней закроете золотого paysetter. И плюс вы сразу же добавляетесь в Телеграме в чат в глобальный чат пейсеттеров. Это, по сути дела, такой лидерский чат у нас существует. Там общение на английском языке. Но ну, если что, через Google переводчик у нас там есть. С разных стран есть и немцы, и арабы, которые там не особенно по-английски говорят. Вот такие фишки. У нас этот счетчик из-за того, что были технические сложности и в кабинете ничего нормально не отображалось, он был продлен. И сейчас. Для всех партнеров, кто уже в системе, да, кто заходил раньше, он работает до 11 июня, поэтому я сейчас обращаюсь, пользуюсь случаем к существующим, к тем партнерам, кто раньше заходил, на в марте, в апреле, в январе, у вас есть время до 11 июня, чтобы закрыть золотого пейссетера и потом... потом если вы захотите закрыть, то вы уже не сможете, вам придется просто открыть новый, новый, новый, новый аккаунт и его квалифицировать. Либо же вы можете со временем закрыть лидерский бонус Paysetter, который тоже крайне выгоден, он гораздо еще более выгодный. Единственное, что в нем нет акции эндотека. Он также платит 1,8% от всего краудфандинга, 1,25% от всех глобальной прибыли, 50% от всех неквалифицированных резидуальных бонусов, и нет ограничений по количеству долей. Трех пайсетров воспитаете в своей первой линии, получаете одну долю. И, например, у меня, я также в системе нахожусь вместе с моим партнером Эдуардом, у нас сейчас три доли, мы сейчас четвертую долю планируем закрыть. То есть это означает, что у нас сейчас, по-моему, 10 или 11 золотых пейсеттеров в первой линии. Вот. Ну, мы реально работаем. Мы только этим и занимаемся, естественно, с утра до вечера полностью в этом бизнесе и на долгое время. Вот так работает еще лидерский бонус. И запомните, что я сейчас буду говорить еще про токены и про промош, который будет приурочен как раз к продаже токенов. И там тоже золотые пейсеттеры, так же, как и пейсеттеры-лидеры, будут находиться в привилегированном положении. Итак, у нас три категории участников. В, в первой фазе э, Дейзи э, в э, финансировании дотека это пакеты с 1 по 7, э, э, в которых 50% идет на дези фонд, пакеты 8 по 10, 70% идет в Дейзи фонд. Да, то есть это уже такие более серьезные, скажем так, участники, э, более денежные. Э, у нас таких тоже достаточно много в системе. Они э, зарабатывают больше денег в трейдинге, они зарабатывают столько же, да, но у них процент средств больше идет в тренинг и плюс есть vip клиенты если вы закроете все 10 пакетов если вы купите все 10 пакетов то вы становитесь vip клиентом тогда сто процентов средств направляется на ваш личный счет как это работает вы открываете счет личный на бинансе и через api ключи эндотек будет торговать вот у меня такой счет есть и я очень доволен результатами сейчас во время обвала на крипторынке да я Пока рынок падал последние вот несколько дней, да, и я с каждым из этих дней чуть-чуть наращивал свой баланс. Чуть-чуть, я не могу сказать, что там прямо очень сильно, но тем не менее, потому что у эндотека была позиция, шортовая позиция, да, то есть они делали ставку на понижение на фьючерсном счете, и это все на моем счету, прямо я это все вижу, то есть это достаточно приятно. Но опять-таки на короткой дистанции как и в дези фонде так и на личном счете у vip клиентов всегда могут быть и минусы и 5 и 10 процентов это нормально это инвестиции это трейдинг это всегда так работает пожалуйста не удивляйтесь главное что у нас проверенная система которая за год дает ну, достаточно хороший плюс то есть это может быть 100 150 200 300 процентов зависит от того как рынок себя поведет и от того, насколько Анна успешно и быстро будет развивать суперинтеллект. Кстати, с его развитием у нас, в принципе, показатели трейдинга должны только улучшаться со временем. Чтобы стать клиентом, нужно оплатить комиссию 5%. Например, если вы 200 тысяч долларов как вик клиент инвестируете то вам нужно будет 5 процентов это 10 тысяч долларов отдельно перевести на счет Endotech, это такая входная нагрузка и вы будете дальше от прибыли 20 процентов платить вот из этих 20 процентов 10 процентов идет в daisy эндотек и процентов направляется на реферальную программу. И вот эта реферальная программа она работает следующим образом. Она очень выгодна, кстати, для тех, кто работает с состоятельными клиентами. Это уже реальный мир инвестиций, это уже не краудфандинг. Но чтобы стать VIP-клиентом, еще раз напоминаю, вам нужно, чтобы 10 пакетов вы купили. 102 тысячи долларов заплатили, 10 пакетов купили, после этого вы уже VIP-клиент на своем личном счете открываете счет. Прошу прощения за тавтологию. Итак, реферальная программа работает следующим образом: вы будете получать от всех ваших личных партнеров, кто стал VIP-клиентом и кто как VIP-клиент на своем личном счету зарабатывает, будете 4% от их прибыли резидуальной. Бонус такой получать, и э, второй уровень э, ваш уже спонсор. Да, это двухуровневая система вознаграждения, будет получать 2 процента. А дальше 2 процента будут запрыгивать в пул, пока еще это все не работает. Да, это все вот впереди. Это я думаю, что это как раз летом у нас начнет работать 2 процента в пул золотых пейсетеров и два в пул пейсетер лидеров. Представляете, у нас VIP-клиенты это потенциально десятки миллионов долларов денег. Они зарабатывают миллионы долларов прибыли. И когда эта прибыль выводится клиентам, он платит 20% комиссию на прибыль, и оттуда 2% направляется золотым пейсеттером, 2% payster пейсеттер лидером. Но это еще одна фишка, скажем так, для мотивации пейсеттеров, да, чтобы стать пейсеттером и лидером. То есть это заложено в маркетинг. Маркетинг достаточно лидерский, я с этим согласен. Но сейчас я буду говорить, скажу о том, как можно и обычному партнеру, у кого нету потенциала или уверенности, что он станет пайсетером, тоже здесь неплохо заработать. Давайте посмотрим на перспективу проекта сначала. Дези фонд он будет преобразован в лицензируемый фонд. То есть сейчас идет уже процесс переговоров по регистрации фонда. Это не так быстро и не так просто делается, с юристами ведется работа, и когда уже лицензия будет получена, алгоритмы Анны Бекера, они будут работать не только на крипторынке, но также на фондовом рынке, на рынке коммодитис, фьючерсов, на рынке Форекса. Постепенно, планомерно компания Endotech и торговая система выйдет и туда. И тогда уже это будет в будущем не столько краудфандинг, сколько уже реальные инвестиции, когда это будет фонд, когда это легально будет фонда. На данный момент, напоминаю, что это юридический краудфандинг, и мы, по сути дела, поставляем ликвидность вот на этот трейдинг, чтобы Анна Беккер извлекала с живых торгов статистику определенную, использовал ее для развития искусственного интеллекта. И плюс будут новые проекты по краудфандингу. Сейчас пока рано говорить, но Endotech – это всего лишь первый проект, мы это говорили всегда, мы это говорили изначально. И сейчас я перейду к той теме, которая наверное, многие из вас очень ожидают. Вы хотите узнать, что такое ДАЗИ токен, потому что слышали последние дни, потому что, скажем так, все уже те, кто все партнеры, кто уже в системе находится, сейчас очень возбуждены на тему DASY токена, и те партнеры, кто еще не в DAISY, тоже уже начинают слышать про DASY токены и про систему DAISY Launchpad. Да, я сейчас про это как раз расскажу. Что же такое DASY токен? распродажа этого токена начнется 1 июля 2021 года, то есть через месяц да, с небольшим, это очень скоро уже распродажа начнется. И Первые четыре фазы этой распродажи будут эксклюзивно для участников системы DAISY. Вот Это очень важная информация. Да? Чтобы участвовать в распродаже, вам нужно приобрести пакеты в системе DAISY. Если вы купили пакет всего лишь вот за 100 долларов, то вы можете на 100 долларов взять DAISY токены во время распродажи. Купили два пакета за 100 и за 200 долларов, да? то можете только два пакета взять с токенами. Понимаете, как работает? Если вы все 10 пакетов имеете в DAISY или купите, во время промоушена, да, то тогда вы сможете максимально затариться дази токенами, закупиться дази токен. Я сейчас объясню, зачем они нужны дази токены, что это такое. Вот ланч launchpad, опять-таки такое слово, которое многих пугает, но это по сути это краудфандинговая платформа ланчпад да он как раз будет работать плотно этот лаунчпад эта платформа работать плотно на базе DAISY токена и суть проекта это привлечение токенизированных стартапов то есть по сути это и есть краудфандинговая платформа по сути дела все что до сих пор мы делали в Дэзи, как мы себя называли децентрализованная система, да, по краудфандингу. Это все просто переходит в некий новый такой виток развития в новый этап развития. И теперь это будет называться Launchpad. Но этот проект будет не MLM, не сетевой проект. Это будет DeFi проект. Мы выходим на рынок DeFi. Мы громко выходим на этот рынок. Нам есть что сказать, нам есть что заявить. У нас хорошие и сильные партнеры. Кстати, на следующей неделе они, скорее всего, выступят. Они покажут и расскажут, как будет это все работать уже с технической точки зрения, потому что все сейчас каждый день заваливают вопросами с утра до вечера, спрашивают, что же это такое, как это будет работать, вот более подробно расскажите. У нас будет белая бумага, я думаю, на следующей неделе, но ну, вначале только на английском языке. Там будет описана вся механика, как будет работать ланчпад, как будет работать токен, и по сути наши партнеры, а ДАЗИ Ланчпад он запущен, собственно, фаундерами-основателями DAISY uh, и uh, партнерами-экспертами на рынке DeFi, как раз на рынке смарт-контрактов, на рынке лаунчпадов, в том числе. И uh, вы скоро узнаете, что это за люди. Они расскажут uh, сами непосредственно, как это все будет работать. Я сегодня я просто коротко коснусь этого. Да? Итак, Дези токен. Дейзи токен что же это такое? Общая эмиссия этого токена будет 1 миллиард долларов. Я говорю, будет, потому что его пока что еще нет. И, как я уже сказал, будет 4 фазы распродажи. 4, да, у нас была информация, что 3, тут некоторые виды изменения, 4 фазы распродажи. На каждую фазу 7,5% от общей эмиссии будет поставляться будет продаваться на каждой фазе семь с половиной процентов от 1 миллиарда давайте посчитаем это 75 миллионов токенов на каждую фазу первая фаза по цене 10 центов вторая фаза по цене 25 центов такое же количество токенов третья фаза по цене 50 центов четвертая фаза по цене 1 Доллар. Вот эти фазы, они будут протекать одна за другой. Начнется это все 1 июля. Это ориентировочная да, дата. Я думаю, что мы, ну, вроде как бы, по словам наших партнеров, мы должны уложиться к этому времени. Вот это наш таргет, это наша цель. И эти фазы должны протекать очень-очень быстро. Вот особенно первая и вторая фаза мы считаем, они достаточно ну, молниеносно просто пройдут, потому что все понимают, да, что купив токены по более низкой цене, можно на этом заработать все вот сейчас поймут всю эту экосистему можно заработать как на перепродаже так и на самой экосистеме ланчпада я этого тоже сейчас коснусь что же такое ланчпада я расскажу объясню объясню и потом пойдет уже публичная продажа публичная продажа это продажа не для партнеров дэзи а продажа для всего криптосообщества это большое криптосообщество до десятки миллионов человек по всему миру имеют криптокошельки инвестируют в криптовалюту. Вот эти люди, они будут покупать DAISY токены уже по более дорогой цене, уже после того, как вы потенциально купите по более низкой цене. И здесь будут привлекаться блогеры, будут привлекаться лидеры мнения для этого. Все будет проходить по лучшим канонам DeFi. И потом уже будет листинг на биржах. И выход на CoinMarketCap. Это все состоится, я думаю, что в августе, самое крайнее в сентябре. То есть достаточно быстро этот листинг произойдет. То есть мы здесь не говорим. У нас в прошлом были проекты, не буду называть их имена, когда были токены, которые должны были залиститься, но почему-то год за годом не листились, и только внутри сообщества создавалась какая-то такая эфемерная ценность. Вот здесь совершенно другая история. Здесь это абсолютно реальный продукт, абсолютно реальная технология, и здесь будет быстрый листинг. И давайте я вам покажу пример ланчпада. На самом деле тема очень интересная. Я сам лично не эксперт по ланчпадам. Я, конечно же, про это знаю последний последние месяцы, я тренды отслеживаю. Но я сейчас это тоже более глубоко изучаю. Экспертами здесь являются наши партнеры. Но вот один из топовых ланчпадов называется Daumaker. Daumaker, можете зайти на его сайт. Здесь важно, что на этом слайде. Обратите внимание, вот эта цифра 6.8 миллиардов долларов. И это не самый топовый ланчпад, который в мире сейчас существует. 6.8 миллиардов долларов – это совокупная капитализация. То есть это цена всех тех проектов, которые финансировались через Launchpad Dow Maker. То есть Launchpad это платформа, это платформа, это такой децентрализованный венчурный фонд, по большому счету, да, который обычному человеку предлагает проинвестировать через токены, да, через токеномику, проинвестировать в разные компании, стартапы, либо уже сложившиеся компании путем приобретения их токенов через private sale, через, через, скажем так, предпродажу да на, на первом этапе по самой низкой цене. Чтобы приобретать э, токены по низкой цене, это, знаете, на самом деле это похоже очень на традиционный финансовый рынок, когда, ну, могу сказать из личного примера, да, есть, например, крупнейшая американская компания Robin Good, мобильное приложение для инвестиций очень популярные, особенно в Америке, и они будут делать IPO, выходить на рынок. Я туда лично проинвестировал до их еще выхода определенную сумму какое-то время назад, несколько месяцев назад. То есть, вот по сути дела, это тоже своего рода ланчпад. А ланчпад, он работает с токенами, это другое правовое поле, естественно, но смысл примерно схожий. да То есть, это возможность для обычного человека инвестировать причем совсем маленькие деньги можно сюда инвестировать не обязательно иметь там сотни тысяч долларов миллионы долларов как в традиционном финансовом мире понятно что эти 6-7 миллиардов долларов это не столько люди проинвестировали люди проинвестировали меньше через даумейкер в разные стартапы в разные токены да вот справа мы видим примеры этих токенов но потом совокупная капитализация всех этих токенов, которые проходили через Dow Maker, достигла почти что 7 миллиардов долларов. Это очень круто. И плюс, дан, ну это в принципе не важно, но данная компания да, Maker, они владеют определенной технологией управления, governance, управления вот этой вот экономикой, да, активами. И они эту технологию, эта технология применяется другими компаниями, и вот совокупный объем. Капитализация проектов, проходящих через эту технологию, сейчас 16 миллиардов долларов. Ну, вот это первая строчка это не важно, третья тоже не важно, вот это, вот это вот важно. Я хочу показать таким образом, что потенциал развития рынка просто огромный. Причем это не самый большой ланчпад. Дейзи лаунчпад у нас огромнейшее преимущество, потому что мы заходим, у нас уже количество, у нас уже комьюнити, да, сообщество, количество платных партнеров, именно платных. Я хочу подчеркнуть, ваше. Внимание, обратить ваше внимание, подчеркнуть, что 100 тысяч человек уже в дезе находятся. И это глобально, это по всему миру. Да, многие зашли всего лишь на 100 долларов, но это такие же важные партнеры, как и те, кто зашел на тысячи, на пять тысяч и так далее, на более крупные суммы. И даже эти люди смогут приобретать токены пропорционально своему вложению в краудфандинг да вот на первой фазе, как я уже объяснял. Ну, и здесь показано, как, как работают обычно ланчпады работают по системе аллокаций, так же, как в принципе на рынке ценных бумаг, и как будет работать DAISY-токен, да, у вас будет определенное количество DASY токенов, и вы сможете делать стейкинг. Пока я не готов сказать детали, да, попозже эти детали будут. Это будет либо заморозка, либо заморозка, но, скажем так, не без фиксации во времени, там не на три месяца, не на, на полгода, просто держите на специальном кошельке, это уже называется заморозкой. И за, счет, и за, и за это вы сможете получать uh, определенное количество, бесплатно абсолютно, только за то, что вы держите токены DAISY на, на определенном кошельке, вы сможете получать токены uh, тех проектов, которые будут приходить на DAISY Launchpad. Uh, это достаточно круто, и это большой стимул. И помимо этого вы сможете... Uh, uh, за деньги приобретать эти токены, которые на платформу будут приходить, То есть инвестировать в стартапы, по сути дела, да, по очень низким бросовым ценам. И это будет производиться, скорее всего, по, по принципу лотереи, по принципу локации и, возможно, пропорционально вашему владению DASY-токенов. Более подробно, я сейчас не готов сказать, более подробно все будет описано в белой бумаге. И мы ожидаем уже через неделю. И также, напоминаю, выступят наши партнеры, они более подробно расскажут, как все это будет работать. И теперь промоушены к запуску Daisy Launchpad. Вот это вот очень важно. Вот эти промоушены, мы их озвучивали, в чатах тоже писали. У нас есть три промоушена, которые работают уже. Работают уже и будут работать до 11 июня. Итак, 1% от общего количества Daisy токенов, то есть общее количество 1 миллиард, 1% это 10 миллионов, будет предназначено, выделено на золотых пейсеттеров. Вот тут еще огромный стимул стать золотым пейсеттером. Если вы еще сомневаетесь, если вы не уверены, вот это вот дополнительный стимул для того, чтобы стать золотым пейсеттером, потому что 10 миллионов токенов будет делиться среди всего лишь, ну сейчас у нас 300 с чем-то золотых пейсеттеров, допустим, будет 400, 500, там, 600, когда промоушен закончится. Да? Посчитайте сами, сколько токенов каждый из этих пейсеттеров получит. Это большое количество, и потенциал роста токена, он достаточно большой. 10 миллионов дейзи токенов, получат пейсеттер лидера. Здесь вообще уникальная ситуация, потому что пейсеттер лидеров у нас в системе меньше, чем 40, 35 или 36. Всего лишь да, сейчас. Представляете, 10 миллионов дейси-токенов разделится, пускай даже на 50, на 60 пейсеттер лидеров. То есть ну, огромнейшее количество токенов получат пейсеттер лидеры. Это специальный промоушен, который мы официально объявили, для того, чтобы сейчас как раз мобилизировать, скажем так, сеть, для того, чтобы показать, что у нас серьезные намерения и для того, чтобы люди оценили потенциал этих токенов. И 10 миллионов DAZI токенов будет предназначено для спиловер -мейкеров. Вот Я говорил, что обычный партнер теперь у нас тоже может очень хорошо зарабатывать. Давайте мы посмотрим, что такое спиловер-мейкер в следующем слайде. А промоушен у нас действует, кстати говоря, до 11 июня. Спиловер-мейкеры. С 22 мая он, он работает по 11 июня. Чтобы стать спиловер-мейкером, вам нужно пригласить 4 новых личника, и суммарный объем их закупок должен быть 1000 долларов. То есть очень-очень простые действия. Да? Приглашаете 4 новых человека. С 22 мая должны быть именно новые партнеры, именно новые партнеры, не старые партнеры. И Эти партнеры должны приобрести, это минимум 4 человека. Это может быть на самом деле 10 человек. Каждый по первому пакету по 100 долларов купил суммарно 1000 долларов. Да? То есть минимум 4 человека. И вы получаете одну долю как спиловер-мейкер, и количество, количество этих долей оно не ограничено. Оно не ограничено. Таким образом, если вы пригласите 40 человек каждый и э, выполните каждый раз это условие, то тогда вы получите 10 долей. И 10 миллионов токенов после этого промоушена будет разделено на все доли спиловер-мейкеров. Э, Таким образом, здесь тоже можно получить значительную часть токенов. По сути дела, помимо всего маркетинга, это дополнение, по сути дела получается, что бесплатно, и это очень неплохой стимул. Далее, у нас будет участие в цифровом саммите, Digital Summit 2021. Это будет крипто-событие в онлайне, мы ожидаем десятки тысяч человек. Трансляция будет на английском языке с переводом на четыре языка, в том числе на русский. Еще будет японский, китайский, испанский. И это продлится два дня и там будут топовые спикеры из индустрии DeFi, децентрализованных финансов, и NFT, NFT невзаимозаменяемые, по-моему, так называют да, на русском, токены. То есть это самый-самый тренд, сейчас горячие тренды на рынке блокчейна, и будут выступать такие люди, как владелец, создатель Metamask, потом... Есть такой топовый проект Ави по DeFi, ведем переговоры с Саланой. это тоже топовый, это все топ-20 по крипто-маркету. топовые-топовые проекты и многие другие. То есть, по сути дела, будут достаточно известные личности выступать, и там будет выступать Джереми Рома, один из наших основателей, Дейзи, фаундеров, и у него будет доклад, как раз посвященный Дейзи токену и Дейзи ланчпаду, и там... Он зажжет не по-детски, потому что вы для тех из вас, кто слышал, как он рассказывает, он очень харизматичный, очень сильный спикер. И обычно вот спикеры на конференциях блокчейн рассказывают достаточно скучно. Вот Джереми он, конечно, я думаю, зажжет очень сильно и он презентует, по сути дела, наше новое направление Daisy Launchpad и скажет о том, что у нас уже есть 100 тысяч платных партнеров, и вот мы с этим сообществом дальше выходим на новый уровень и запускаем платформу для стартапов под названием Daisy Launchpad. Итак, я подхожу к концу. Презентация на этом заканчивается. Да. Как присоединиться к Дези? Логичный вопрос. Для этого вам нужно получить ссылку от вашего пригласителя. Нужно загрузить официальное приложение кошелек Tron. Это либо TronLink, либо Клевер. Их несколько бывает кошельков, криптокошельков на телефон, либо в расширение Google Chrome. И туда загрузить токены USDT. Для старта достаточно 100, потом можно больше. Потом подготовить 150 тронов в качестве энергии для оплаты транзакции на каждый пакет, который вы собираетесь брать, потому что все транзакции на блокчейне не бесплатные. И у нас, чтобы смарт-контракты обрабатывали все эти действия, нужно платить, оплачивать эту энергию. И дальше, естественно, вам подскажет пригласитель, как технически, да, как приобрести эти пакеты. Все практически мгновенно проходит, и комиссии выплачиваются тоже мгновенно по маркетингу, и вы попадаете в систему. Дальше вы можете сделать апгрейд, взять второй пакет, третий пакет и так далее. Собственно, на этом я закругляюсь. Вместе мы творим историю. Спасибо, что до конца меня выслушали. Я думаю, что мы будем и дальше тоже проводить презентации, и у нас будет больше информации по DAZI токену, по Дэзи ланчпаду. Вы поймете более детально, что же это такое. И, по сути дела, чем мне нравится этот бизнес и всегда нравился, тем, что здесь очень большой элемент обучения, потому что массово люди, конечно же, не понимают, что такое смарт-контракты. Массово, по сути дела, благодаря DAZI сейчас 100 тысяч человек скачали приложение TronLink или Clever, 100 тысяч человек на сегодняшний день профинансировали проект Endotech через токен USDT, то есть это обучение, мы вовлекаем людей во всю эту экосистему криптовалют, в экосистему DeFi, децентрализованных финансов, и это на самом деле очень здорово. Вы можете таким образом оказывать влияние, помогать тем людям, кого вы знаете, из разных стран, на разных языках, и Ланчпад, по нашему мнению, это одна из самых это уже горячий тренд, и он на ближайшие годы будет только развиваться и развиваться, да? и, конечно же, будет очень классно, если вы привлечете людей из вашего окружения к дезе ланчпаду, и они смогут тоже инвестировать в разные направления. У нас уже, кстати говоря, первые два или три проекта выстроились в очередь, и уже предварительные переговоры ведутся. И задача, конечно, чтобы первые проекты, которые пойдут на Destiny Launchpad, чтобы они не, скажем так, не ударили лицом в грязь, вот, чтобы люди все на этом заработали, чтобы токены дали хороший рост, и чтобы проекты были настоящие, качественные, мы будем отбирать, чтобы не было всяких шиткоинов да и всякого шлака, естественно. И сам Дейзи, я отвечу вот сейчас на вопрос, который часто задают, и на этом закруглюсь. Сам Дейзи токен, у него есть определенная токеномика, определенные механизмы, которые позволят ему не падать в цене, потому что я уверен, что у вас вопрос такой. Окей, мы сейчас берем токены дешевле, потом они выйдут на рынок по 5 долларов, а где гарантия, что… Токен не обрушится, как часто мы это уже видели, да. На самом деле тут будет механизм сгорания использоваться, это раз. Во-вторых, будет использоваться механизм, это называется вестинг механизм, когда токены выдаются не сразу же 100%, а постепенно. Ну, Например, первый месяц 10%, а второй месяц 10% или 5% и так далее. Да, таким образом, невозможно, невозможно сразу же кучу токенов выбросить на рынок и понизить цену. Да? Плюс, естественно, у нас будет стейкинг, который поможет бесплатно получать токены всех этих стартапов новых проектов и будет стимул не сливать, токены, тези на рынке, одержать а их, потому что если вы их будете держать, то вы сможете еще больше зарабатывать. То есть вся экономика будет вокруг этого строиться. Но более детальную презентацию вот этого ланчпада и токеномики, да, экономика токена, называется токеномики, дези токен, у нас состоится более детальная презентация, я думаю, что вот через неделю, когда будет закончена белая бумага. Итак, спасибо за ваше внимание, до новых встреч. И мы будем больше проводить школ, естественно, больше презентаций на русском языке в том числе. У нас есть классные спикеры. И я надеюсь, что если у вас какие-то вопросы сейчас есть, вы можете их после выступления задать вашим пригласителям. Всего доброго.